Всем привет! Вы на канале Белая Рысь. Так получилось, что я заболел. Кашель, голос отвратительный, температура. И именно поэтому сегодня меня в кадре нет, так как зрелище так себе. Уже расстроился, думал ролик снять не получится. Но температура сделала свое коварное дело и в воспаленном мозгу от нечего делать появилась великолепная мысль а не позвонить ли мне в Сбербанк и не задать ли пару вопросов, которые меня давно интересуют. Как оказалось, мысль была правильная, и благодаря ей появился этот ролик. Надеюсь, вам эта беседа понравится так же, как и мне, и в конце вы поставите лайк этому ролику. И еще, вполне возможно, несколько дней роликов на моих каналах не появится. Прошу понять и простить. Ну а теперь представляю вам аудиозапись телефонного разговора со специалистом Сбербанка. Поехали. Здравствуйте, это Сбербанк. Я ваш голосовой помощник. Чем я могу вам помочь? Соедините с оператором. Соединяю вас со специалистом. <как> Записывает разговоры с клиентами чтобы сделать обслуживание еще лучше. Мы тоже записываем, чтобы сделать все лучше. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Я тут звонил, уже общался с вашими коллегами, но, я так понимаю, надо вам пояснить начало разговора. Я тут нашел 115-й закон ФЗ, вот, по которому, если я отправляю на счет какой-то зарубежный, организации я являюсь как бы преступником спонсирую террористов и так далее а у вас вот есть такая вещь интересная я прочитал что в 2004 году был отменен код 810 а теперь код 643 я решил чтобы под этот закон не попадать перевести деньги человеку на карту Взял, изменил код 810 на код 643. А онлайн Сбербанк а, мне отказывает в операции почему-то. Я вроде же закон как бы не нарушаю, наоборот, стараюсь ему следовать. Не хочу попадать под террористическую деятельность. Ну, Вы вот, общался... за границу пытаетесь перевести? Ни в коем случае. Здесь вообще по месту. Но у вас По стоит... номеру карты? По номеру счета. Но а вот, да, но дело в том, что как бы я общался уже с вашим специалистом, он мне сказал, что есть такое письмо, а, разъяснение Банка России от 9 ноября, просто связанным с этим обозначением признака рубля а, в номерном лице, лицевого счета. Но у нас нет никакого признака рубля, у нас есть код рубля. Причем здесь признаки. Или, а, тогда покажите мне, пожалуйста, а, где я могу прочитать, ну, понятие признака рубля. Вот, если вы мне mm -hmm. подскажете. Поняла, ожидайте вас, О, ожидайте, mm -hmm. Хорошо, mm -hmm. спасибо. Спасибо, извините, пожалуйста, вашу контрольную информацию. А для чего это нужно? Ну, чтобы проверить информацию, которую вы мне вот спрашиваете. Вот это поворот. А как это взаимосвязано, это просто законодательство наше. Я просто хотел узнать, что такое признак рубля, как связано это с моей личной информацией. Сейчас, минута. Спасибо. При осуществлении операции по счетам в рублях на территории Российской Федерации используется признак рубля. Да. Он является обязательной составной части номера лицевого счета. Код рубля 643 а, применяется при международных расчетах, когда код валюты является отдельным реквизитом расчетных документов. Да, это мне вот предыдущий ну, ваш коллега все это объяснил, я как бы абсолютно не спорю, вопрос состоял в том, что такое признак рубля и где я это, этот термин могу найти. Признак это значит не код. Это значит, вообще, признак чего-то там. Вот я хочу узнать Но это определение признака рубля. На, на... Не, подождите, вы работник Сбербанка? Зачем да. интернет-источник? Я звоню вам, чтобы узнать, что такое признак рубля. Это в вашей компетенции. Не, зачем интернет-источники? Интернет, и там мало ли что, там напишут всякой фигни. И всему верить. Я звоню компетентному То, специалисту. Поняла вас, поняла вас минуту. Как таковой информация о том, что это то есть признак рубля, что такое? У нас нет такой информации. Вообще, то есть как бы, рублевая единица состоит из 100 копеек. Только так вам могу объяснить. Ну, это я и так знаю с первого класса. Мне просто интересно, почему в официальном документе присутствует такой термин, как признак рубля, по которому вы не можете дать пояснение. Но я же вам пояснила, что это такое, к чему это относится. Почему тогда то это нету признака Это к относится, это номер счета. То есть а. это относится к этому. А в 643, вот почему у судебных приставов, когда они присылают оплатить им там что-то, у них стоит 643? Почему Но это, это не признак рубля? Это в, международ, это в международных расчетах. Тогда вопрос, тогда, если это в международных расчетах, получается, э, это либо 810, либо 643, один из них, это деньги, уходят за рубеж. Я правильно понял? 643? Да. Это при, на территории Российской Федерации используется 810, угу. а код 643 при международных расчетах. То есть например. идет понял. за границу денежка, правильно? Да. Но То есть расчет... я, получается, если оплачиваю эту платежку, я спонсирую, Заграничные организации какие-то И попадаю под 115 ФЗ Правильно? Как э, спонсор террористов там всяких И зарубежных организаций Правильно? 5 минуты, пожалуйста угу. Спасибо. Ну то есть это никак не относится к 115-му федеральному закону. Это просто как бы наши банковские термины и обозначения, то что, а, например, эта операция происходит на, на территории российской федерации, а эта операция происходит в международных расчетах. Так то вот банковским Слово... Я понял. Слово международное предполагается за грани... Деньги переводятся за рубеж или из за рубежа. Ну, это нормальное понятие человеческое, международное. То есть я, получается, отправляю деньги за рубеж и кого-то там спонсирую. А у нас закон депутаты придумали, и Путин его подписал, что я не имею права так делать. Ибо Но это никак тюрьма. не относится к этому. Почему? Чем Вы это не знаете, понимаете, потому что это только термины банка, чтобы мы понимали, какие идут переводы, тогда, обозначение валюты. Тогда вопрос второй. 2000, по-моему. Вот у меня, вот мы сейчас проще сделаем. Вот у меня сейчас перед собой купюра в 100 рублей девяносто седьмого года. Скажите, пожалуйста, какой у нее сейчас код валюты? Ожидайте, пожалуйста. Угу. Спасибо. Но если валюта у вас именно 97-го года, то у нее код валюты составляет 810. Почему? У нас в каком году? Ну, а, 19 1998, до 1998 -го года код, код валюты составлял 810. Угу, Нынешний согласен. код валюты составляет 643. А, то есть это а, код валюты после деноминации? То есть тысячу раз уменьшили, правильно? И сделали, было 1000 рублей, стало рубль, правильно? То есть вы говорите, 810-й код был 1000 рублей, потом в 98 году была деноминация, и по 643-му у меня рубль стал. Так вот, сейчас вы мне сказали, что у меня 100 рублей 97 -го года, соответственно, сейчас это 100 тысяч. Я правильно понимаю? Ну, вы же сказали сами сейчас, что это 810-й код. 643, но сейчас действует. Это после динаминации. Ожидайте, пожалуйста, если некоторое время. Да, конечно, конечно. Дороже. Спасибо. Код 810 обозначает э, рубль и сегодня. То есть банк специально по этому поводу... Выпустил специальное разъяснение от 9.11.2017 года, связанное с обозначением признака рубля в номере лицевого счета. То есть я вам сейчас рекомендую самостоятельно ознакомиться с этим разъяснением. Угу. Чтобы не было никаких недопониманий. Девушка, мы вернулись в разговор. Я сказал, я оби это с разъяснением ознакомился и начал разговор с того, что что такое признак рубля. Вы мне не ответили, сказали, я не знаю, что я это такое. Я же вам объяснила, что это такое. Нет, вы сказали, я не знаю, у меня таких положений нету. У меня нет такого термина, как признак рубля. Я же вас спросил, покажите мне, где этот термин. Вы сказали, я не знаю. Спасибо. Как таковой информация о том, что это то есть, признак рубля, что такое? У нас нет такой информации. Вообще, то есть как бы, рублевая единица состоит из ста копеек. Только так вам могу объяснить. Ну, определенного термина рубля. Ну, то есть, что вы у меня То банк сам рубля. придумал. Он просто банк захотел, придумал. Вот у нас Путин подписал указ, что 810-й код отменяется. Ну, он отменяется. не отменяется. Код 810 Где сегодня это написано? обозначает рубль. Я же вам сказала, вы можете ознакомиться по, раз... по этому поводу в развлечении, который Банк России выпущен. Я ознакомился. Там написана именно Ком... вся эта информация. Вот дословно читаю. Цифровой код 810 и буквенный код РУР исключены из общества российского классификатора валют, Изменением таким-то с 1 марта 2004 года. В информационно-аналитических и учетно-операционных системах Банка России не применяется. Вот учетно-операционные это и есть. Законодатель... Я поняла. Я... Я поняла. В российском законодательстве вообще не существует понятия валюта 643 или валюта 810. Ни на банкнотах, ни на монетах то есть и валюты, ну, то есть они нигде не указываются. Я вам даже больше скажу, если билет что, России рублем если... не является. У вас написано на купюрах везде, билет Банка России, билет, не обеспеченный ничем. Вот э, когда-то был у нас рубль СССР, там было маленькими буковками написано, он э, обеспечен золотом, там, всякими драгоценными камнями, всякой фигней. А это просто билет. Так вот, здесь получается... У нас идет, ну, как-то подмена понятий. У нас этим письмом нигде не написано, что цифровой код 643 заменяется кодом 810 в банковских операциях. Написано, что код 643 заменяется признаком. То есть, признаком валюты. <laughs> ну, это каким признаком? Признак рубля 810. Что это такое? Это кто придумал? Греф? Этого нет в законе у нас. У нас есть указ президента, тогда почему не выполняется указ президента, где он отменил 810-й? Банк России у нас не подчиняется президенту, это иностранная организация. Он же отменил без всяких оговорок, без всяких писем, без всего. он просто отменил. Указ президента есть подписанный, отменил 810-й и теперь он называется 645. й в тысячу раз дешевле. Ну, в смысле, нули убираются, деноминация Почему до сих пор используется 810-й код? То есть банк... В российском законодательстве не существует понятия валюта 643, либо валюта 810. Она только в бухгалтерском учете и отчетности может как-то фиксироваться. Но она никак, то есть ее нет. В российском законодательстве нет понятия валюта 643, либо валюта 810. Есть... Вы можете ознакомиться с специальным разъяснением. Поэтому я уже говорю, вы... я прочитал от корки до корки это разъяснение. Если бы не было вопросов, я бы не звонил. Вы мне сказали, что а... купюра у меня в руках, она по коду 810. А 810-й Она код... походит по коду 810. А, а почему? Если у меня нет понятия, не понятия валюты 643, либо валюта 810. А То что тогда президент нету. подписывал, если такого понятия нету? По подписал... а этому поводу я же вам говорю, Банк России выпустил разъяснение, чтобы не было каких-то дополнительных вопросов. Я вот как бы, наверное, четвертый раз говорю, я прочитал эти разъяснения. Разъяснение Вы прочитали 810. 810 несказанным... 9 ноября 2017 года? Да, еще какое-то есть, давайте я сейчас найду. Разъяснение Банка России 9 ноября 2017 года по вопросу связанному с обозначением признака рубля номера лицевого счета. Только такое складывается впечатление, что идет подмена понятий, понимаете? Там указано также, то, что в российском законодательстве нет понятия, валюта 643, либо валюта 806. Можно строчку, где это указано, что-то я не найду. Но у нас нет такой информации, у меня я не это владею. И нет, и не вы сейчас у меня выйти заблуждение. Этого нету тут, в письме. Что у нас нет такого понятия. Оно есть. Раз оно оперируется в официальных письмах, значит, такое понятие существует. Раз оно оперируется в указах, которые подписан президент, значит, такое понятие существует. А раз оно существует, почему не исполняется указы президента? 810-й код должен быть уже забыт вообще и за него не вспоминать. Почему он везде в платежках? Тогда в таком случае я вам рекомендую написать письмо в Банк России с вашим вопросом. А я писал, мне не отвечают. Написать еще раз. И что, толку? А У нас нет писем? такой информации, потому uh -huh. что это Банк России выпустил. Uh -huh. Мы предоставляем только справочную информацию. Точную информацию вам может дать Банк России. Uh -huh. Понятно. Ясно. Очень была интересна с вами беседа. Спасибо за разговор. До свидания. Всего доброго. До свидания.